И сегодня очередной вопрос от подписчика Виктории. Есть ли у КУ какие-то периоды проверок на торгах? Если мы правильно поняли, речь идет о публичном предложении, когда цена идет вниз. Тут есть три периода, во время которых КУ подводит итоги торгов. Первый период – КУ отслеживает, кто подал заявку самым первым. Второй период. КУ проверяет на каждом этапе снижения цены появление новых участников. Третий период – КУ проверяет все заявки и отбирает победителя на самом последнем этапе. Если вдруг вы имели в виду что-то другое, напишите об этом в комментарии и мы с удовольствием вам поможем. Друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества,